пол Калиновского это не штурмовой отряд, это огромная, очень сложная такая субстанция. И люди здесь нужны все. Здесь нужны механики, здесь нужны водители, здесь нужны врачи, инженеры, здесь нужны программисты. Спектр очень широкий.